Ой, всем привет, друзья. У нас, короче, мороз. Минус 30. Пошлите проверим баняшу нашу. Баня. Тебе что, хозяин положил, да? А, Пустяжки. Лебушек. Салону подкинул, да? Ага. Ну, тепло типа, вот тебе. Ты не мерзнешь тебе хорошо. А, сегодня. И сегодня уже второй, третий. Второй мороз. Мороз. И снег. закрыл уже. говоришь? Ага, видеокамера. Смотри, что какая красота. Ничего себе. У нас дед Мороз появился здесь. Да, внутри Вау, круто. Смотри, какая красота. Все заморозил. Пошли, закрывай тогда. Я пойду сейчас покажу не а, Себе... такое а да вообще хорошо закрывается Ай, я люблю такую погоду благодать красота У меня бабушка очень гудел, мороз это моя погода говорит, снеговики стоят. Доброе утро, вы все живы? Не замерз никто, нет? Молодцы, молодцы. Здесь спали, да? У вас здесь классно, классно. Сейчас пропинить надо, там дырка появилась. Ну, а сейчас зерно Донбасси здесь. Где котята-то? А, вон. Сима. Кэсси где? Ай, фу. это Кэсси. А Сима-то где у нас? Холодно, холодно, а что поделаешь? Зима, зима. Еще два яйца здесь. Снесли. Молодцы, завтра пироги собираюсь тряпать. Ага, ага. Вот махноножки наши. Махноножки. Как лужка где-то бегает. Махноногая. Ой, да что ты, любовь что ли, у вас? Э, Сима, куда у вас сделался? Симечка-то вот наша. Бежала что ли? Бежала куда-то, да? Петушок. А это молодой петушок. Да, это старый петушок бегает. Это нынче, который у нас родился. Появился. Ой, да, да, да, вы ждали нас. Зерно еще у вас есть? Сейчас закинем зерна. Покушаете. Там одна дырочка. Нифига не идет, да? Ты это внутри сделай. Здесь-то пофиг. А? а, понял, понял. Так зерна да. Сима нету. Бежала куда-то. Где-то щель нашла. Ой, Сима! А как ты здесь оказалась? А, не заметила, значит. Сима! Наша красавица Сима! Сейчас молока дадим, подождите. Да подожди, ты тогда я курам дам. Молоко я услышала и с ума смысла. Иди дальше, сюда. война курица и с собой трактируется сегодня не будете сегодня арестованы так как холодно холодно холодно Здесь другой петушок Новый Они вместе не гружат Вот этот наш опять белый Молоденький Это махноножка Ножка-ножка Давай спускайтесь Молоко ждут наверх Поставлю когда Ну давай Кушайте, потом закрою я вас. Кс-кс-кс-кс. Давайте сюда. Ой, господи. На, кс-кс. Давай, сушите сюда. Вы сытые, что ли? Сытые, что ли? И Вася много не поел молока. Эти тоже паразитки сыты. Осширение будет очень хорошо. О, клюет вон там стоят. Сима, где-то там. Пс -пс -пс. Давай, замерзните. Там холодно очень ну, тепло будет Ну так-то тепло, не холодно Мы сюда поставили кушать там. Кошка Молоко там нет Вася, сиди там, не выходи Да, вот там Сейчас, Андрей, котят занесет Чтобы не замерзли они у нас. Да, тебя занесут. Перво попали, Сейчас, котят занесет И тепло будет вам Пошли, я... Сейчас, я... Сейчас, я... Улучшивая мадам, такая прикольная еще такая нежная получилась у нас. <глот> <глот> <глот> Первый пошел. Нашел <глот> кушать кушай там. Сима, не карта Давай, кушайте здесь. Вот. Здесь тепло. И спать будет хорошо. Алина звонила. Сейчас вещи. Алина. А? Фото, Фотопечать-то делает фото-то. Лты планет. Вещи девчонкам отдаст. Отправит на такси. У нее хорошие вещи она. Надо резинки сделать. Ай. Сделаю сейчас. Обожусь от всего. И сделаю. Так, вот наша девочка. У нее как будто внизу платьишко. Красопятка. Я вчера так обдула ее. Сейчас снежок слетел. Глазки стоят на месте. А где пацан-то у нас? Кто это? Все курит и курит. А к девушке не подходишь. Вот тут все задохнешься скоро. Легкие это себе. Откуришься, бедняга. Дима издевается. Пацан. Все, занесли, закрыли. Так, мы пришли домой. С Занесли огурцы. Сегодня будем картошку тушить. Сок натуральный. Я нынче наварила много его. И эту капусту о, квашеную. Прямо она такая проблема квашенная. Наверное. Вчера я суп варила. Все доедается. И, кстати, у меня Алина отправила вещи. На утро, друзья. Сегодня у нас минус 30. Ночью минус 34 было где-то минут 37 и это Андрей сегодня утра поехал в пироги отправил все поехал на работу, я говорю, так лел, 5 утра вышел и звонит ко мне ну, говорит, приехал в 7 утра Кузоль говорит, детей в садик не отводи а я и так говорю, не отвела не отведу Ничего у меня, тем более я дома а Еще на завтра сказала снимите испытание после завтра отведу в среду. К чему я видео снимаю? Короче, снеговика помните, я снеговиков показывала. Ой, знаете, вот прям додушило, вот прям ну так обидно мне, мне такая я так полюбила их этих снеговиков. Ну думаю хотя бы сколько месяц хотя бы простояли, как раз сейчас мороз такой. И в итоге поломали. Я даже знаю кто. Сыну сказала, напиши-ка этим мальчишкам, говорю, ВКонтакте, а, то, что их видели, то, что нам сказали. Один на другого валит. Типа это не я, это он. Хотя они вместе бегали. Этих детей я домой спускала, кормила. Так что вот так вот. Я говорю, зла не хватает. Прям обидно стало. Я хоть думала с девчонками будем приходить смотреть на снеговика, а вот как раз я видео засняла. Где последний раз вот, Андреем пока, показывала, то что такие, не знаю, вот смотрите, что. Дикари, это не дети, это просто дикари. Они взяли, толкнули, кинули. Ну, вот это что? Ну они, видимо, дома у себя также на потолках ходят. Это родители вроде такие ну, нормальные. Ну, как бы. Да. Вроде я с ними общаюсь да, с этими родителями. Ну, вроде порядочные. А дети что творят. Ну, я обязательно подойду. Я бы не промолчу насчет этого. Андрей говорит, ладно, что. А я ничего. Просто надо уважать и финить чужой крут. Меня прям разрушают такие дети. Почему мои дети никогда не сон чужой? Никогда. Они лучше помогут, поставят, поднимут. Ой. Прям вообще слов не хватает. Так, сейчас покажу вам. Сегодня минус 3-4 ночью было. Ну как у нас кур-то там с кошаками? Проверим вместе. Ой, господи. Ну как, живы, нет? Слава тебе, господи, слава тебе, господи, переспали. А я сейчас дам, дам, дам, дам. Кс -кс -кс. Не роняй, не роняй. Сима. Не роняй, еще бони дам. Сейчас зерна дам вам, зерно. Сегодня еще мороз будет. Я два еще в заперти посидите, а потом открою вам. Все голодные, Мороз, кушать охота. то Ципа, ципа, ципа. Ципа, ципа, ципа. Ходь, ходь, учуила. Ну, давай, вернусь. Да. Пошли. У вас еще здесь зерно есть. Сейчас дам вам тоже. Снега еще надо. Ой, кошмар. Бабайка. Еще зерно. В другом гараже стоит. Давай. Надо перекинуть мышка. Давай. Идите круче. А ты все. Сим. Айсима Кэсси. Так, нашла я в другом хлебах хлебушок. Смотрите, что творится. О, как можно. А, мне это прям. Не нравится. Расопеты. Ну, вы сидите, сидите, пока. Какая красота. Сейчас Боньку напомню. потом раз. Андрей, сену, солому спустил. Так, Бонька у меня сегодня. И стой. Переж... Пережила эту ночь. Еще сегодня, а потом все. Бонечка мясо нормально. Эй, нормально я У тебя все замерзло. Все замерзло. Пельмени, мельмени. Мясо. Кстати, я вижу, ну скорлупой очень любит кальций, пускай ест. Полезно. Ай, вот так. Ой, нормально у него там уже. Хорошо. Ладно, хоть полосатые ты у нас. А так бы замерзла бы ты. <coughs> Даже сос сосулек нету. А? Боня, ну это... смотри. Смотрите. <coughs> Боня, на хозяйку нельзя! Смотри, что творить. Нельзя! Вот из ним выпустишь на воду, не знаю, что сделает. Когда она кушает, я детям не даю даже ее трогать. Очень злая. Ладно, все, кушай. Пошла я. Ты на меня рычишь. Обиделась я. Вкусняшка, да? Вкусняшка. да. Так, сейчас вот подаю. и посмотрю, со снеговиками, что нужно сделать. На место поставлю еще. Не, не могу. Второй день уже мучаюсь за выкиснега. Жалко мне. Нравились они мне. Такие добрые были. Мне кажется, как ребенок. не как ребенок. Просто мне жалко. Чужой, то есть наш труд, в котором детьми вложили в этих снеговикосах. А здесь зерно укосы.